Да, я всех приветствую, кто здесь сегодня собрался. Вот я помню, как это все начиналось год назад, когда активисты начали заходить в электрички, раздавать листовки и агитировать людей не платить за проезд и вот таким противодействием отстаивать свое законное право на достойное передвижение, да, и за достойную стоимость этого передвижения. Сейчас это движение разрослось, потому что, как уже сказал предыдущий выступающий, РЖД и все. Вот эта Якунинская шайка, она действительно охренела. Она уже даже сокращает свой личный состав для того, чтобы, ну, больше себе закрести в карманы. Это уже ни в какие ворота не лезет. И основной нашей целью я вижу не просто вот так вот, да, как собраться, да, почему-то покричать, поговорить. Нет, мы должны расширять наше движение, мы должны охватывать новые сферы, новые проблемы связанные с транспортом в нашей стране. Вот сейчас, буквально с 2 апреля, они собираются повышать стоимость проезда в метро. Я думаю, никому из тех, кто здесь собрался, это не нравится. Поэтому РЖД и транспорт нужно вернуть под контроль трудящихся, под контроль граждан. А...